Но... Опа. О, это куда я, блин? Опа, папа, папа папа. па Грохнул. -па -па -па -па. Увы, парень не повезло. Аптечка. О, дайте аптечки, дайте аптечки, дайте аптечки, дайте аптечки. Тут не русский, конечно, но мне хочется. И всем привет, вы на канале Ин мы сегодня играем в на аяты. От... Тут я вот только начал на самом деле. Давай. Блин. А -а -а, агентство. Я тут сам агент. Пофиг. На, иди сюда. На. Это наша.. Надо задача тут всех убить. Тень-день. Надо быть аккуратнее, тут хоть. Они замечают. Опа. Опа, грохнул. А, он меня уже увидел. Так. Ты яко. Понятно. Ох ты нифига, я его откинул. Давай. Ты можешь его не брать. Всех тут окружили, блин. На. Май мандарин. Тут что-то убивает всех, гад. Ну да. Ко мне он вот сейчас об... придет настоящий игрок. Походу они год. И тебе Ау, грохнул, блин. Скирки хотел. Чувак, блин. Ну все, мне капут. Ты видишь меня? Ох, Тут же, блин, меня-то! Иди сюда, эти Какой-то еще Бери а -а -а! оружие, и стреляй в него как можешь. Чем можешь, давай. Лечи. А, ты, ты, о, дайте аптечки, дайте аптечки, дайте аптечки, дайте аптечки. Тут не русские, конечно, но мне просто самое главное оба. Взять. Так. Хм. Агенты. Наши настоящие агенты. Агенты должны быть агентами. И, конечно, таки мне можно подвлечиться. Там реальные разборки офигеть Опа. А, погнали агент готов так как там агенты все время как с пистолетом ходят вот вот вот О, что это молодец Проектор. Ладно, нифига ну я столько всего не вижу, потому что я тут на ну, давно. Опа, ого, это куда я, блин. Ого, ну-ка, я хочу обратно в туалет. Погнали еще раз. Блин, опять нельзя. Как всегда, вот появляюсь в удачный момент, дети. Не знаю даже где я. Ну вообще тут. Пацаны! Mm. где? О, удочки. Давай удочку по порыбачим. Мало-мало хоть. Давай-ка. Ловись рыбка большая и маленькая. кого-то упасят. Давай-давай-давай, еще раз. На! Блин, Fac <с тысяч километров> ствол вытащил. Ой. А будет она по, на, направляется. О, блин. Ой, блин, фигня. Эээ, а -а -а -а -а, не. Робовик возьми. Вообще-то мне не заутался. Я вообще пока видео тут включал. Мне надо столько было сделать, блин. Валим туда. Дельфинчик плывет. О, вы бакса, откуда это? Вы идете, блин. На лодке лучше будет доплыть, я думаю. О, дает. What the fuck, да сейчас миг. у -ху. Надо забрать друзей. Наверное. Конечно, надо забрать джи. Они там с реальными. этим мочатся. Во-во-во-во-во-во-во-во. во во а я этих, по-моему, чуваков видел там. А, не, я помню. Я давно не играл, кстати, в Fortnite. Я разучил совсем играть. Так что... Не не та суть, короче. О, блин, тут все дерутся, на! Я сломаю эту велку. Елку. Елку. Сломаю эту велку. Ой, куда прыгаем, чуваки. Все. Туда прыгать, да, пошли. Сейчас выбор выпрыгнет, и поймет. Опа, наверху сразу я тут вс стал. Мне полки, мне надо, чтобы я забрал. Я все равно могу отродиться вот это. Ну, главное, что кстати, ой, почти на ихнюю эту перешли мы. Нэ, блин сундучара нашли о, oh, блин, сразу легендарка выпадает, офигеть возьмем пушку. на всякий пожарный случай Что так много сундуков -то. поход под полом, найдем мы его потом не, мне это больше нравится дробовик. Блин, что мне так везет, я не пойму сегодня. Вообще везет очень. Я бы сказал, очень сильно везет. Так, какую бы выбрать? Хм. По-моему, эти лучше, чем калаш. Возьми калаш, если надо. Если надо. Давай, давай, давай, давай. О. там это -э? что а я давно не играл так что я не давай ой давай не могу еще бросать бутылку а нет нету блин только заряд залез лицом Уп. Я знаю, что что то наверху есть. Ой. У меня тоже есть такая фигня, чувак. Да, вот так. Да. Поместили. А, не, зачем это мне пушка? Давай лучше военковать в это время-то. Там уже кто-то, блин, дерёт. Так. Разборки сейчас будут тут не детские, конечно. Просто уйти. Вот какие. Все что-то раненые там. Я один тут не раненый. Они сейчас туда тоже пойдут за мной. Потому что там туда зона ведет. А может зона будет? Или они будут там удачи? У меня еще осталось одно место. Сейчас будем ограбливать. Берем самое... Да, и для нас вот это вот возьмем пока. плывем под воду. Вот так вот. Тихо. Агент переплывает. Вот так вот. А теперь бесконечно они. Ура, наконец-то где делали бесконечно. Их нету в этой. Ч это? Нет, они не красивый дробовик. У меня лучше. Мы же там больше наем патронов. Ну чего это стоит все? Ой, вы чё, крякнулись? Хе. Давай возьмем вот эту фигню, она больше мне, кстати, нравится. А, у меня стоит этих. Блин, быстрее. Там никого нет. Так, надо быть а агентом настоящим. Передвигаться тихо ну, тут забрала так и знал блин. смотри возьмем нет нет м. помыли блин там кто-то дерется. мне это не, не очень нравится в зону там еще далеко кстати, в, зон, в зону ой далеко еще так что давай быстрее погнали а? мне что-то агенту вроде бы это супер агент а вроде бы он так страшно кто это там переплывает речку Опа. привет оу, блин, я тебя не ожидал что это, блин О, чувак, ух уже 4, господи ты боже мой Теперь я хоть в зоне пойду. Короче я к ним пошел на базу, я понял. Потому что это реально... Псих какой-то. Эй, где там несется на лодке чувак? Где он? О, блин, вон он несется по речкам всем. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Кто там летит? Ай, блин. Чувак, стой! Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. У! Погнали! О, папа-па-па-па-па-па. -па -па -па -па. погнали Блин, подожди, а мы доправили. Маум. Пучи не по речке путь, а так. Давай ты. Я не умею войти. О! Другой сел. Нормально. Опа. О! Блин! Стоп! Там чуваки. Они к нам летят. Ой, ой, сердце чуть не остановилось Ой, блин а -а -а! Слушай, мать уже, как они надоели-то У них уже 8, у нас всего лишь-то 3 там О, уже 4, у них 9 Ну мы проиграем по-любому сегодня Если я не буду так сильно тупить Вспомни свои, как я там Здравствуй, опа, тут кого-то уже убивают На настоящем они к ботам это Опа, тут чувак так что валим от них Ты что тут рыбачишь? Совсем? Че ты тупишь? Тут сундук есть Я жду пока ты там соберешь Опа! Секреточка Набирай, тебе может нужно, а у меня круче Э -э -э! Откуда она у меня упала? Да ё-моё! Что ж такое, всегда так? Всё время что-то вбрасывается, а у тебя выбрасываются? Что за новые эксперименты? Они вообще круто. Я да пошел тебе. Спасибо, что меня обидел. Ты что, совсем? Я тут, кстати, был. Ой, а тут лезет другой чувак. Валим. Потому что нефига, как говорится, суваться сюда. И за мной, походу, сейчас полетел куда-то сюда. О-о-о, блин. А тебе не важно, что тут человек лазит, а? Да, вообще, я вообще... Откуда у меня пять жизней? Блин, я ничего не увидел. Откуда у меня вилось тут пять жизней, я не понял меня кто-то видно подбил я там увидел кто-то на горе ходит и моего друга сейчас прихлопнет я обойду его пожалуй там убили надо быть аккуратным и другой за, за ним на друг полетел у одного такая жизнь и то блин. чувак стреляет по кому то ой блин там очко вот такая фигня сейчас будет Пыгыня, пыганя, пыгыня, стоп. О, бананчик. Опа, опа, опа, опа. о опа, опа, блин, почти грохнул. Чувак, щись, давай, блин. О, щись. Я, пожалуй, калаш, пожалуй, возьму. А теперь тут лучше стрелять, вот где тут пацаны ходят. Мы туда сейчас и будем стрелять в них не настоящих блин опа я прикрыл тебя можешь не волноваться Фу. вообще круто меня тут заперли ой о можно они а это дверь же будет так, так так есть такая блин мы без крыши надо, надо же крышу наоборот придумать вот я совсем вот, да, придумай крышу. Ау, ау, ау. А, блин. ё макарёк. Иди сюда. Давай, кто там? Сразу будет больно, если. Ну-ка, отвали. Ты спалишь только меня. Ой. Опа, спасибо. Кто там ходит, а? Ой, йоу! Блин, чуваки! А, блин! А! Там еще один чувак! Вон там он ходит, блин! Я слышу через микрофон там все ходят, что-то делают! Нет, ну это не Ай, хмурый! Тут ничего. Ой, блин! Прости, чувак, подумал, что это. Другой какой-то. Опа, к нам летят. А, это наш. Фу. Смотрелся где-то цель. буду там. -то. А нет, там еще какие-то подлицы сидят. Вон там убивают. Наших. А кто это так близко к нам тут? Ах ты ж, блин. Не попал. Чуть-чуть бы и попал. О, блин у с постройки. Угу! Давай. О, щас, ну, сейчас сейчас кто-нибудь полетит и будет темп опять. Блин! Совсем, а? О! Вот ну, тут и чувак. Блин. Грохну. Сейчас куда-нибудь за паруху приедем. А! Ч это? Где они там все время стреляют. А вот тут вот, чувак какой сидит. Сейчас надо вот отсюда их мочить. Ой, а новый? Опа, я нашел цель первую. Ого, вообще круто. Шулаки вы крутые. Сейчас ко мне кто-нибудь придет и круто. Если ко мне. А если не ко мне, не круто. Опа! Сюда! есть. Yes. о -хо. Опа, привет! Куда ты пошел, я не понял, а? Оу, щечь! Воу! Блин! А вы меня тут пугаете-то! Кто-то с такой мощной пушкой какой-то прикольный звук издает. Опа! Ау, oh, блин! Да почему они все время из загота происходят? Так они вылазят! ки okay. Давай попробуем За... Опа Что тут? Зумуча, зумуча, зумуча Брохнул Увы, парень не повезло Опа, сейчас кто-то приземлится Оп. Это я нечаянно Опа, на, он грохнул, есть. Ах, ты блин, а? О, блин, меня она что-то поставила, даже дверей. Блин, кто мне грохнул, я так не понял. Пойди, показывали, кто грохнул. Давай, мы должны докопить, да, Ива. Нам еще долго копить. Они еще долго будут копиться там. Грохнут. I'm sorry. Yeah. Не хотел, но ты сам на видном месте простоял. Оу-оу! Oh, О-оу-оу-оу-оу. Oh. Oh, oh, oh, oh. Как говорится, оу, oh, О, oh, с миниганом! Давай, молодец! Новенький, блин! И говенький, я? А? Как я молодец! -то. Вообще, как круто! Давай, блин! Нам летят! Нам летят! Нам летят! Кто-то шовит! Oh. О, Это.. А-а-а, не видно. О -о -о, ты какие люди! Дыбок стали! Ах, шусть, блин! А. Молодые, блин, люди вообще! Они скоро выиграют, на дробовик брать уже надоели! Они! С возвращением, блин, меня! Опа! А вот тут надо! Опа! Ой-ой, смотри, Это Успокоится, успокоится. Как они меня бесят уже все на самом деле. Опа. Давай, подойдите, и будет как-то бум-бум делать. Бум-бум-точка, А, что Больно. А нет, давай А ч ⁇ там... Б... Брота. Ой, ой, ой, ой, ой. Ой, ой, блин. ой, блин. Ну, это моя. О, блин... Вообще круто. Они. Ну ладно, а на этом мой ролик закончим. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!